There's another kind of American music I think is so great that it must be able to cross any boundary. I wasn't born to this kind of music, but I fell in love with it, and I try my best to sing it, even though I know I don't sing it exactly right. These are the negro gospel songs and spirituals that have that wonderful solid beat. Some of them are very old. Sometimes I feel like a motherless child. Motherless children has a hard time in this world, when mother is gone. Oh, what a beautiful city, three gates in the east, three gates in the west. When I get to heaven, gonna sing and shout, ain't nobody there gonna keep me out. trouble I see Go down, Moses Oh, freedom Pharaoh's army got drowned Oh, Mary, don't you weep And maybe the song Which could be a, a theme For the whole world I'm gonna lay down sword and she down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and she down by the riverside, study. This song is only half a song if you're just singing the melody. Some folk traditions in the world, you're not supposed to sing harmony. These old Irish songs, you know, they're just the melody alone. You don't want to mess it up with a lot of harmony. But this particular kind of song, you need the harmony. And no two people need to sing the exact same notes. It's just like a Dixieland jazz band. Everybody's weaving in and out and going under in which, every which way So I'd like to see if there's some high tenors here tonight. Really, nothing to be ashamed of. <laughs> I ain't gonna start a war no more. Ain't gonna start a war no more. Tenors and sopranos, try singing that with me. How about the basses? <laughs> That's a little bit low. study, won't no, no, no, no more. study, no more. more. Study, no more. It's every man and woman. It's every man and woman for themselves and child. If you hear too many people singing low, you sing high. If there's too many on the top, you crawl on the bottom. Don't forget the melody. <laughs> mm -hmm. I ain't gonna study no more. Study one or more, study one or more. Here we go. A one, a two, three. I ain't going study one Shake hands with every man Down by the riverside Down by the riverside Down by the rivers I'm gonna shake hands with every man Down by the riverside Study Oh no generals in the world could be here to listen to us sing this, I wish we could sing it so they'd hear it all over Melbourne, hear it all the way up to Sydney, Canberra, hear it all the way to Washington and Moscow and Tokyo and Peking and everywhere. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the river as Здравия, господа бояре! К сожалению, не смогу с вами поприсутствовать на закрытом показе красной таблетки в Москве. Как вы знаете, я нахожусь в Красноярске, не до вас лететь только 5 часов. Но меня очень радует то обстоятельство, что мужчины начали не просто прозревать, а начали даже объединяться. В конце концов, это должно привести к тому, что мы с вами будем принимать все-таки участие в том новом мире, который мы для себя хотим построить. И этот новый Мир будет лучше, чем предыдущий Многим кажется, что вот нет возможностей На самом деле, только желание определяет наши возможности Всем успехов, всем счастья, всем приятного просмотра Руслан дягелев канал Реалист Здравствуйте, друзья! Для тех из вас кто меня не знает представлюсь меня зовут антон сарвачев я семейный юрист активист мужского движения и автор канала на ю под названием мужская консультация также как и вы я сейчас сижу в зале и готовлюсь просмотреть великолепный фильм причем что примечательно фильм снятый женщиной фильм о правде фильм который вскрывает паутину лжи, в которой мы с вами все живем. Не хочу нагонять пафоса, не хочу вот этих всех высокопарных слов. Скажу просто. Мы с вами здесь, все, кто присутствует в зале, мы с вами творим общемировую историю. Мы с вами присутствуем на одном из величайших событий 21 века. Мы с вами показываем, что мы знаем правду, правду о состоянии межполовых отношений, «Правду о месте мужчины цивилизации». Мы с вами знаем правду и готовы нести ее другим людям. А то, что эта правда выражена в очень качественном, в великолепном фильме, который, я уверен, доставит нам с вами, даже тем, кто его увидел большое удовольствие, даже несмотря на то, что он переведен субтитрами, то и получится то сочетание, которое я люблю. «Сплав». Приятного, с полезным и величайшим Но не буду больше вас утомлять высокопарными словами Приятного просмотра Здравствуйте, уважаемые участники мужского движения и гости нашего кинопоказа Огромное спасибо всем, кто сейчас в зале и моим друзьям и коллегам, организовавшим это событие Фильм «Красная таблетка» автора идеи режиссера Кейси Джей не только прожектор света в зоне информационных лжи, замалчивания и мрака, которыми во всем мире окружены настоящие проблемы мужчин и отцов, но и попытка решить эти проблемы и, наконец, наладить цивилизованный диалог с властями и общественными организациями. Я хотел бы напомнить некоторые цифры и факты из официальной достоверной статистики. В настоящее время Россия находится на первом месте в мире по рейтингу мужских самоубийств. По разным источникам на одно женское самоубийство приходится от 6 до 10 мужских. В 95-98% случаев при разводе суд оставляет детей с, матеря... с матерями, после чего отцы де-факто теряют гарантированное право на общение с детьми и их воспитание, но вынуждены в любом случае платить элементы. Продолжительность жизни женщин в России на 12-13 лет больше продолжительности жизни мужчин, в то время как по закону мужчины выходят на пенсию на 5 лет позже женщин. Мужчины в России в 40 раз чаще, чем женщины, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, последствий тяжелого стресса. В России существует около 150 кризисных центров психологической помощи женщинам и 0 таковых центров для мужчин. В более чем 40 статьях законодательства Российской Федерации упоминается двойственность применения законов в отношении разных полов, что противоречит статье 19 Конституции РФ о равенстве полов перед законом. Очень хотелось бы надеяться, что данный кинопоказ послужит началом для цивилизованного диалога мужского движения с государством, и перечисленные выше проблемы начнут наконец решаться Хотел бы добавить, что авторство и заслуги в мировом успехе фильма «Красная таблетка» В полной мере принадлежат не только Кейси Джей, но и оператору этой картины Эвану Дэвису. Вас приветствовал активист мужского движения Михаил Энн Всем здоровья, добра, хорошего просмотра Здравствуйте, дорогие друзья я Дмитрий Селезнев. я активист мужского движения России, главный редактор э, мужского сайта «Маскулист». Я автор статей на мужские темы. Сегодня мы с вами будем смотреть фильм «The Red Pill» «Красная таблетка». Фильм страшный, местами очень жестокий, э, и вы увидите... Э, Страшные факты о положении э, мужчин и отцов, э, как в Америке, так и во всем цивилизованном мире. Прошу обратить ваше внимание, что проблемы, озвученные в фильме, раскрытые в фильме, они э, существуют далеко не только в, э, на, на, в западных странах. Феминизм давно и упорно тянет свои... Уродливые руки к России, к российской семье, к традиционной семье. И развязывает войну полов здесь у нас в России. Этот фильм как никогда актуален и для России. Выбор между красной и синей таблеткой, между ложью, может быть иногда красивой и страшной реальностью, страшной правдой. Сегодня зритель в твоих руках. Спасибо. Здравствуйте, дорогие зрители и спонсоры проекта. С Международным мужским днем поздравляю вас я, Сергей Махров, блогер из мужского движения, инициатор сегодняшнего события, один из переводчиков фильма и сегодня ваш кинооператор где-то там, в светлой комнате сзади. Очень рад видеть всех вас сегодня здесь. Если все получилось, то наш зал транслируется в интернете на моем канале, так что нас сейчас больше, чем кажется. Мы собрались отблагодарить, отметить, высветить, обратить внимание и отпраздновать. Так что всем вам, кто здесь с нами, всем, кто мысленно с нами, хоть и не смог присоединиться лично, кто поддержал наш проект любым образом, Всем поддержавшим финансово, они все на экране перед вами, некоторые суммы довольно существенные. Отдельно, комраду пожертвовавшему 15 тысяч рублей. Краудфандинговой платформе Boomstarter, которая отлично сработала, несмотря на мои опасения, не отказала в поддержке, в отличие от многих других интернет-платформ. Нашим сегодняшним гостям, которые в какой-то мере могут повлиять на судьбу печально знаменитого законопроекта о профилактике домашнего насилия. Доктору Джерому Тилаксину из республики Тринидад и Табага, который 10 лет назад инициировал наш сегодняшний праздник, взяв за опору дату рождения своего отца. Эгалитарному мужскому движению за всестороннюю поддержку события, которое никак не состоялось бы без них. Режиссеру Кеси Джей и ее команде за неоценимый вклад в наше дело. И еще раз всем спонсорам и участникам события благодарность, поздравления и бурные аплодисменты. What is a man? Is a man brave? Is a man a hero? Is a man is a man a protector? Is a man Vulnerable. Is a man... Disposable. Is a man... Broken. Is a man trying. We see the good in men.